Покорная моя любовь Любит не меня уже который год Те же стены и цветы Те же люди и стихи Те же мысли и слова вслух Люби меня, люби Жарким огнем Ночью и днем сердце жигая, люби меня, люби, не улетай, не исчезай я.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 Жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, любви, не улетай, не исчезай. Я надеюсь, что тебе понравился этот кавер. И если это так, то подписывайся на канал. У меня есть еще другие видео, которые ты можешь посмотреть. Если еще не смотрел, конечно же, подписывайся на мой инстаграм, он в этой стране или в той, неважно. Я всех безумно люблю. Спасибо, что остаетесь со мной. И пока. Люб.